добрый день с вами дмитрий рудых в этом видео поговорим об основаниях отказа в утверждении схемы расположения земельного участка. Напомню, что я рассматриваю схему как один из инструментов, который дает шанс получить землю без торгов через процедуру предварительного согласования. Прошу извинить за шумы, которые, возможно, будут на записи. Это за стенкой какой-то дятел стучит молотком. Итак, законом предусмотрено 5 оснований, когда могут отказать в утверждении схемы. Эти основания изложены в земельном кодексе, в статье 11.10, в пункте 16. Всего существует 5 оснований для отказа в схемы. Все их я детально изложил в статье, которую можете посмотреть на сайте, ссылку найдете под видео. В этом же видео я хочу остановиться на одном основании, которое у нас Расмещается под пунктом 2. Это полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено вашей схемой, с местом расположения земельного участка, по которому ранее принято решение об утверждении схемы. И срок действия данного решения еще не истек. То есть, по-русски говоря, если вы составляете схему земельного участка, но при этом попадаете границами своего участка на земельный участок, по которому уже ранее была утверждена схема и срок действия этого решения еще не истек, напомню, что срок составляет 2 года, то соответственно в этом случае администрация вам откажет в утверждении схемы и процедура предварительного согласования сойдет на нет. Я задался вопросом, каким образом можно заранее вычислять при составлении схемы участки, по которым ранее были утверждены схемы с положительным решением, чтобы соответственно не попадать под данное основание отказа. Признаюсь, у у меня были определенные сомнения в необходимости данного видео, потому что из всех трех инструментов, которые мне удалось найти, ни один не дает стопроцентной гарантии того, что вы не попадете своим участком на ранее утвержденную схему. Тем не менее, в совокупности эти три способа могут с определенной долей вероятности определить наличие ранее утвержденной схемы для того, чтобы впустую не тратить время для подготовки своей схемы на территории, которая уже занята. Первым инструментом у нас является публичная кадастровая карта. Если зайти в раздел «Слои» и открыть раздел «Дополнительные сведения», то мы в нем обнаружим, что в нем есть замечательная опция, которая называется «Схемы расположения земельных участков». Если я правильно понимаю логику и замысел разработчиков публичной кадастровой карты, то при выборе данной опции на кадастровой карте должны отображаться земельные участки синим цветом, которые, соответственно, информируют нас о том, что на данной территории утверждена схема расположения земельного участка и соваться сюда нет никакого смысла. Очень хороший инструмент и если бы он работал, то он практически бы на 100% защищал бы нас от необходимости готовить схемы на чужой территории и получать по этому поводу отказы. Однако данный инструмент, насколько мне удалось это установить, не работает. Наглядный пример тому в следующем. Я получил несколько положительных решений об утверждении схемы. Одно из решений касается вот этого вот земельного участка, который расположен вот здесь и как видите при установке галочки на опцию схемы расположения земельного участка ничего не происходит то есть данный участок на котором у меня есть положительное решение и срок действия которого еще не истек остается пустой то есть никаких обозначений синим цветом о том что здесь удержена схема нет по другим территориям мне тоже ни разу не удавалось найти где бы публичная кадастровая карта отображала схемы расположения земельных участков по утвержденным схемам Хотя в Земельном кодексе статью сейчас не помню, указано, что по утвержденным схемам администрация направляет свои постановления, утвержденные схемы, в Росреестр, и Росреестр должен на публичной кадастровой карте отображать эту информацию. Тем не менее, Росреестр имеет по этому поводу свое особое мнение, в результате которого на публичной кадастровой карте сведения о схемах размещения земельных участков не отображаются. Если в вашем регионе по вашим ситуациям удавалось находить отображение схем размещения земельных участков буду признателен если вы мне скинете ссылку в комментариях на данный уникальный случай скинуть ссылку достаточно просто открываете публичную кадастровую карту на той территории где вы нашли отображение утвержденной схемы в правом нижнем углу кликайте многоточие кликайте на вот этот значок ссылки. Появляется ссылка, вы ее копируете и сбрасываете, соответственно, мне в комментариях. При переходе по ссылке будет открываться именно тот фрагмент публичной кадастровой карты, которую вы видели у себя на мониторе. Но пока я скажу из того, что данный инструмент практически бесполезен, поскольку не отображает схемы, которые бы нам были интересны при составлении своей схемы. Переходим к следующему инструменту. Это официальный сайт target.gov. Он не дает стопроцентной гарантии, как я уже ранее говорил, и не имеет тонко зато инструментария для того чтобы выявлять ранее утвержденные схемы но тем не менее его функционал позволяет с определенной долей точности находить земельные участки по которым схемы были утверждены для того чтобы воспользоваться в верхнем меню кликаем торги в выпадающем списке выбираем аренда и продажи земельных участков выбираем расширенный поиск и здесь нам нужно выбрать несколько опций для того чтобы отсортировать от всего огромного массива извещений которые публикуются на данном сайте нам необходимо в первую очередь отсеять извещения, которые касаются не проведения торгов аукционов, а извещения, которые касаются о намерении участвовать в аукционе. Для этого разделе тип извещения, выбираем извещения о приеме заявок граждан о намерении участвовать в аукционах. Данный тип извещения администрация обязана публиковать тогда, когда получают от кого-либо заявление о предварительном согласовании с приложенной схемой. То есть это не аукцион, это извещение о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе. Вторым фильтром, который мы будем пользоваться это статус. В статусе нам нужно выбрать не поступило заявок инициативы граждан и крестьянских и фермерских хозяйств. Выбираем его для того, чтобы отсеять из всего перечня отобранных извещений именно те извещения, по которым не поступило никаких заявок. То есть с высокой степенью вероятности можно говорить, что по данным извещениям люди, которые подавали заявление о предварительном согласовании, получили положительное решение, потому что никто не откликнулся о своем намерении, желании участвовать в аукционе. Соответственно, как следствие, администрация должна была утвердить схему и выдать постановление о предварительном согласовании. Следующий критерий фильтра мы выбираем, соответственно, место расположения участка. Страна у нас Россия и выбираем местоположение. Кликаем на «Выбрать» и вводим сюда тот регион, тот район, в котором мы хотим найти земельный участок.